Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Это уже получается 52 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня видео будет не таким, как обычно. Я вам как-то рассказывал, то, что один человек мне одолжил 1000 долларов еще в 2018 году. Я эти деньги ему не отдал, он в меня очень сильно поверил. Если я даже сам в себя не верил, в свой успех, то этот человек поверил. Так вот, сегодня я хочу вернуть ему эти деньги. Точнее, не деньги, я хочу ему сделать подарок. Это мой отец. Он мне как-то писал в Вайбере то, что хочет себе новый мотоцикл, ему хочется там погонять по лесу, на рыбалку, короче, на охоту, вот такие вот дела. Ну что, как тебе в рыбы гонять на озеро? Привезли, потом назад забрали там, по двигателю проблем куча, потом вообще на давление лампочка загорелась, да и все, как-то так вот. Так вот, сегодня я ему уже хочу сделать подарок. Прямо сейчас сажусь в машину, только записал видос, вылетаю на родину, по дороге уже должен буду оплатить эту самую покупку, И мне интересно посмотреть на его реакцию. Так вот, ребята, сейчас я вот прям сажусь, вылетаю, надеюсь, все ему понравится. За ветер не беспокоишься? Что? За ветер, ветер, ветер дует... Вот такая вот велюрная у меня машина. Покупать дорогую машину, не знаю, я лично пока не вижу смысла. В этой машине мы с Лизой ездим и на рыбалку, и в грибы постоянно. И как тебе машина? Все для грибачков, тут лежит. Короче, машина максимально говно, такой вот велюрный потолок, да? Но она ездит. И, по крайней мере, вот нам чисто в грибочке, вот вообще в самый раз, даже если едет и ударю эту машину. Ребят, ничего страшного, сын не произойдет. Далее, ребят на заправке, сейчас по-быстрому заправимся, я поеду еще маме, куплю цветы, тортик, шашлыков. Я вспомнил то, что 10 числа у них была свадьба, 10 октября, и получается то, что у них уже 26 лет, ну, по-моему, будет. И получается, и маме сделаем небольшой большой подарочек, и посидим, отдохнем, и этим видосом вам хотел сказать то, что если даже родители вам кажется, что вас не поддерживают, они вас поддерживают, они хотят для вас лучшей жизни. Ну просто в современных реалиях, они, понятно, были там советских времен, там э, были какие-то другие дела, какие способы заработка. Они хотят для вас лучшей жизни, поэтому не стоит на них слиться, чтобы там не было. Все, заправился, стричка, какая крутая пробка. Машина, короче, вообще корыта, да? Вот был у меня как-то Кадиллак, Кадиллак, конечно, топ-машина. Ну на кадилаки, в грибы на рыбалку особо не заедешь. Там подвеска бьется, детали дорогие. Короче, за машиной тоже надо ухаживать. А на это... Просто топ-машина. Ой. Ну вот, ребята, в красном бусике уже везут наш подарок. Я еду за ним. Осталось буквально тут уже 15 километров. Сейчас буду батя набирать. Отвлеку его, короче. Скажу, что машина сломалась, там надо выехать. Он, короче, выедет. А мы дома уже все распакуем и, короче, все подготовим. Вот, такая вот должна быть красота. Короче, ребят, уже все, машина заехала. Волнительный такой момент. А можно же поснимать, да? Для памяти. <звы> Лиз, можно а ты поснимай, потому что этот... Мне тут, может, помочь надо будет. Так, держи. Может, его куда-то надо это спрятать? Нет? А спрятать? <свят> да, я думаю, пускай тут стоит. Батя приедет такой. Да когда там машину загонит. <свят> Батя такой, что за ерунда приедет. Короче, ребят, я батю немного обманул, сказал то, что там мне чел сломался. Сейчас я ему короче наберу, скажу, все, он завелся, он уже поехал. Поэтому... <свят> Сейчас будем смотреть на его реакцию. Сейчас, ребята, немного такой волнительный момент, потому что вот-вот уже батя подъедет. А вот здесь я как бы живу, вот так вот мы жили в деревне. Ну, тут круто приехать, вот так вот душой отдохнуть. Вот просто посмотрите на его мотоцикл. Он мне как-то говорил, что мотоцикл плохой, но, по-моему, это уже вообще не мотоцикл. Он уже так доживает своей жизни. Сколько батя на нем раз э, летал... Ну так, образно. Грубо говоря, изучал какие-то новые прыжки, акробатика, короче, он акробатика любит заниматься. Ис, давай спрячемся и сейчас подождем, А ты что можешь сказать? Да подожди, мне волнительно. Это интересно посмотреть, Да мне тоже. Забор строили уже очень давно, да. А ты только говоришь, я тут живу, живу, жил Почему вместо дома сарай показал? Да нет. Знаете, в чем прикол? Я говорю, батя, звоню, говорю, у меня тут Друган едет, в универе учились, и его машина сломалась, там джета какая-то. А он говорит, блин, так надо же помочь, типа вся ерунда, уже там людей созвал, короче, этих механиков деревенских. А я, блин, думаю, блин, мне главное, чтобы ты просто отошел немного, я сделал эти дела, разгрузился. Шоп, пойдем? На встречу? Да, я переживаю. Да! Я тебя разыграл. Я же понял, что это спрашиваю, Это тебе подарок на скорый день рождения. На да, день рождения. Поэтому примем поздравления. <реклама> можешь присесть, протестировать. Я думаю, должен быть нормальный. Не, заводить хорошо. Это тормоз. Все, можешь отпустить тормоз. Все, газута е... О, ты смотри, какие фары. А передача. А я без а я тебе, О! О. Ну, я не думал, мы про проехали, кстати, до Смолзавода этот. Мы все смотрим, как ходит, так вы смотрим, я думаю, твою машину заметится этим бусом. Что, ему понравилось? Не, не видно, но ничего. Ну, конечно, понравилось. Я думаю, грязь в самоток. Ну что, едем? Я же говорю, замашивать надо. Последнего мы вытягиваем за ногу, вороща. Ну ничего, 60 едет. Ну там по характеристикам 65, но говорят до 70 разгоняется. Ну он типа для говна месить, ну да, типа вот. уже еще в это заводится, в Да, тоже Я есть. Для моего говорит, надо торжественно <реклама> пленочку сорвать. Спасибо. Всё, ну что, тебе действия. понравилось Конечно. хоть? Конечно понравилось. Это ты вроде хотел. Конечно, это не то, что ты можно хотел, но я думаю, даренному коню, как там говорят. Я, я думаю, это лучше, чем того, что я хотел. Нормально, нормально. Ну, так я и выбирал, чтобы это можно было пульбочку там возить. Ну, вроде понравилось. Ну, раз второй раз поехал кататься. Наверное, ребята, ради этого и стоит жить, стоит зарабатывать, чтобы делать такие подарки, видеть вот эти эмоции. Блин. Блин, Мне нравятся эмоции, когда такие люди получают. Это прикольно. Смотри, третий круг. Ну, сейчас он поехал с малой кататься, с сестрой. Ну, приятный, короче, вот чувствуется, что, типа знаете, типа, не зря работал, не зря зарабатывал, не зря купил, кстати, забыл, для мамы тоже купили букетик, я вот такой вот собрал, красивый тут по мне, вообще, а тут у нас он все снасти для рыбалки, ай, Лиза, ну что, Настя, первое твое ощущение, понравилось, нет? И как? Да. Лучше, чем мотоцикл или нет или мотоцикл лучше? Это лучше. Почему? Потому что тут быстро гоняешь. Быстро удобно. так? Удобно сидеть. А, удобно ну, сидеть. Тебе <сучит> удобно было сидеть? <сучит> что? <сучит> Ой, Кита, <кефли>. неудобно было? Да. <сучит> <сучит> <сучит> <сучит> ну садись, Настя, за руль. Да. Садись, попробуй, ты можешь поедешь. Да. Попробуй хотя бы. Да. О, ты шо? Да. Красиво. Ну и как тебе едется? Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Наша, это, снимает скрытая камера? Да! Поподелись да, с... своим уловом! Вот, это что такое? Опята. Это опята. Мы да. просто опята ни разу с Лизой не собирали. Ну, надо вами ездить. Тоже опять. Тоже опята. Ну шо, вот будешь гонять в этот грибы. Будешь? Шутишь? Буду. Буду, конечно буду. Так ты леды попробуй сядь вон проедет. Даже переключать не надо передать. Казы пошел. Ну это совсем другое дело уже. Как на скутере на этом. А? А? А? Конечно. Да попробуйте, мне интересно как он вдвоёх потянет или В смысле я не хочу. Сейчас твои эмоции просто записываем Не да. надо мне Да, подожди, да, да, я просто расскажу, как мы папу развели Я, не знаю, ты, не. я просто расскажу, Зво что? звоню ему, говорю, что машина у пацана сломалась Срочно надо помощь, он всех с деревни созвал у А угу. мне надо было просто его со двора отвалить Вот и все, что приехать разгрузиться Вся история да. У вас же с батей праздник, нет да. или скоро? Тебе кветок купил просто Раз папа мо мотоцикл, но ну, тебе ну, сам собирался. Смотри, какой красивый букет. Просто сам не могу. Как бы женщине мне бы понравилось. Вот. На здоровье. Если прибавит здоровых, ну как мотоцикл? Классно. Понравилось? Вот этот мне нравится больше чем футбоцикл нравится на сегодня. Очень приятно, конечно. Да? Да что тут даже <с я <с сейчас <с сам <с пущу. Начинаю тут вот, вот эти вот. Еще мы торта купили и шашлыков, поэтому что-нибудь поедим шашлыков и торта. Вот, короче, тортик и шашлык. Там и колбаски, и куриный, и свининный, поэтому на любой вкус или воспоминание должна остаться. Чего? Ну красиво. И у Лизы кроссовки тоже. Красиво, а, да, кстати, у тебя <с новые кроссовки. Ты обновился. Прям просто классика. Покупаешь одни, вторые. Третий подарок. вторые на 50%. В буквально одну минутку я вам покажу, какую монету сегодня добавлю в свой экспериментальный портфель. Это будет монета GRT. Будем ее покупать на бирже Binance. Поэтому вводим... На 25 долларов покупаем эту монету. Теперь посмотрим, сколько этих монет мы приобрели. 32 монеты, 85, 72. Переходим уже на CoinMarketCap. Здесь вводим название этой монеты и добавляем ее для отслеживания. Купили мы 32 монеты, 88, 72. Добавляем эту транзакцию. Всего я заинвестировал за 52 дня 1300 долларов. Плюс пока на 31 доллар. Лучшие показатели у СТПРТ. Заинвестировали 25 долларов. И сейчас этот актив уже 74 доллара. Худшие показатели пока у Соланиума. Посмотрим, что будет дальше. Все, наконец-то вдвоем сели. И мама долго не хотела садиться. Да смотри... Да я смотрю. А вы туда поедете? Куда? А я покругу так вот. Ну и я туда выйду. Что тебе Настя понравилось или Да? Да? Ааа! Новыми ботинками! А, Ты тут на Я на сегодня только. Ну что, давай, первые эмоции. Первые эмоции, как оно? Нормально? Супер. Супер. А, а, а, а не хотела садиться? А ну-ка, подожди. Давай, -э оценим твой лук от 1 до 10. Так не одеваются даже лучшие модники Милана. Чё? Ничего. Вот, наконец-то кастык развели. Ой. А зачем ты туда эту ерунду кинула? Потом же будет невкусный шашлык. Красота. Ты же не про меня. Л. Возможно, многие не знают, но на 2021 год я себе поставил 100 целей. Каждый день в группе ВКонтакте я отчитываюсь о результатах и показываю, каких целей добиваюсь. Так вот, именно сегодня было выполнено две цели. Я подарил папе крутой подарок, а именно квадроцикл, и я покатался на квадроцикле. Я вам могу сказать первое свое ощущение, это вроде прикольно, но управлять квадроциклом, как по мне, просто ну, нереально. Возможно, ты просто там как-то потом привыкаешь, и управление становится каким-то удобным. Но первый раз, когда я ехал, это просто что-то нереальное. Руль бросает из стороны в сторону. Вообще не представляю, как можно просто на нем носиться по лесу. Но меня радует то, что отцу понравилось и даже мама с удовольствием каталась. Поэтому я думаю, они оба бы и рады этому подарку. Вот, ребята, атмосфера этого вечера. Поэтому даже если вы там постоянно занимаетесь трейдингом, каким-то заработком, не забывайте, конечно, отдыхать, расслабляться. Я вот сейчас уже вот шашлычки дожариваю. Будем кушать и будем опять лететь в город, чтобы делать опять новый контент, новую торговлю. Сколько красоты в одном кадре. Так, ребята, проходит мой вечер. Не забывайте расслабляться, отдыхать от трейдинга, от заработков. А то эта рутина затягивает. И порой таких вот красивых мгновений ты просто не замечаешь. Как говорится, счастье можно даже не покупать. Оно рядом с нами.